пам парам парам пам пам Привет. Сегодня мы без кольцевой лампы, вот, пришлось взять маленькую такую на телефон, потому что моя сломалась. Но видос я все равно хотел для вас записать. Короче, я хочу очень разобрать с вами важную тему. На самом деле после которой, вот, если вот эту штуку освоить со своим мозгом, да, ну психосоматику, про которую сейчас и будет видео, то ты реально сможешь все вообще абсолютно, ты можешь быть кем угодно, ты можешь быть сегодня одним, завтра другим и вертеть этим самым, а, вот этим явлением, как ты захочешь, в свою пользу, для карьеры, для просто для своего счастья, да. А, для знакомства с людьми взаимодействия, для взаимодействия с людьми это очень крутая штука, и вы знаете, очень много вот блин, короче, как-то очень сложно все разбирают на самом деле вопрос психосоматики на Ютубе. Я до него дошел сам вот через сам анализ поделюсь сейчас с вами этим. Вот. Постараюсь как можно проще и сжато, чтобы сильно вас не загрузить. Короче, вот в детстве, вот вспомните вот этот момент в детстве, когда... Вы там играете в войнушку, да, вы берете палку, там, ну, у кого-то там была войнушка, у кого-то там были супергерои, да, суперспособности, вы там, не знаю, или ты становишься рыцарем, дерешься на мечах, или ты там пуляешься огнем, там, да, ну, такие игры на воображение, то есть они были у всех, я уверен, что они были у всех. А... И... Вспомните просто вот эти эмоции, да, когда ты там бежишь, ты взял эту палку, она у тебя в голове превращается в ружье, ты веришь, что это ружье, ты такой становишься прям солдат, у тебя там э, появляется такая типа отвага, мужество, и это реально работает, потому что ты просто себе это представил, ты вот эту информацию создал, ну как бы ты ее, ну да, создал, погрузил свой мозг, как программу, да, как компьютер, ты скачал, вот эту вот ну, там, программу, которая тебе нужна, драйвер, и загрузил ее. И она у тебя сейчас работает до того момента, пока ты про это не забудешь да, и не удалишь. И ты такой вот там вот бегать с палкой, у тебя все там адреналин, все классно. Вот это первый, первый момент, когда мы в детстве знакомимся с психосоматикой. Когда мы, когда мы через воображение, да, через представление, через веру, даже то, возможно, в чего нет, но в веру, мы в себе начинаем как бы там себя настраивать, грубо говоря, накручивать, да, и мы становимся там сильнее, там еще что-то. Я помню, мы играли в... Что-то там как-то называлось казаки-разбойники, что-то такое, мы там убегали, мы реально представляли себя разбойниками, а когда-то разбойник это такой быстрый, скоростной, я прям помню, как я вот э -э, не мог там на дерево на какое-то залезть, да а когда вот в этой игре я прям реально становился более ловким. И вот это как раз-таки психосоматика, вот это вот настройка, то есть э -э, я хочу просто, чтобы вы поняли, что... Э -э, мы уже обладаем вот этой способностью загружать в себя а, вот эти вот качества обновления мозга. Он реально как компьютер. Ты можешь туда загрузить все, что угодно. Но ты должен а, в это поверить и осознавать, что твой мозг, да, ну ты сейчас уже взрослый, ты, конечно, не поверишь, что ты можешь себе загрузить и там огнем пуляться. Ты уже рациональный человек. А, но понимая, то, что, а это реально факт, что мозг может вытворять такие штуки, ты можешь этим пользоваться, и э, эту штуку как раз-таки надо оседлать. А, вот. А, как я вообще э, дошел до вот этой штуки, э, ну, до психосоматики? Ну, в детстве понятно, мы это не понимаем, не осознаем. А, на самом деле... Просто, когда я учился в школе, были всякие такие как-то... Ну, как-то мне было некомфортно. Я был... Я реально был очень неуверенным в себя человеком. А, как-то я попадал в какие-то конфликты, там, вот, знаешь. Ну, типа... Ну, как-то вот... Ну, такое себя короче. Мне как-то вот не нравилось в школе вот это все. Вот как будто что-то не то. Я не мог найти вообще язык. А, там, с одноклассниками. А, потом... Я как-то просто где-то под конец школы, наверное, я просто такой, а, блин, а я сейчас возьму и просто, ну вот, с завтрашнего дня я просто буду уверенным. Просто вот вообще вот я просто вот стал уверенным. Я просто поверил в это, и, и вот я это зафиксировал, и это держалось где-то там до... Да чуть ли не до конца моего универа уже. То есть, я прям реально начал ощущать, как со мной начали по-другому взаимодействовать, по-другому начало взаимодействовать со мной общество, да, а, в котором я находился. Вот. И, ну, опять-таки, я, я не подумал про это. То есть, я в себя это погрузил. Но, но я такой, ну, и типа, ну, и как бы, ну, и окей. И... Я не подумал, что это, то есть, а это, это реально психосоматика. То есть, не зря есть такие всякие ситуации, когда человек лежит там, болеет, да, ему говорят, ему его реально, там очень много, посмотрите, ему говорят, что, обманывают его, говорят, что, а ты здоров. Или путают анализы, или происходит подмена анализов, там какая-то, ну, случайность, да. И он такой, да, я здоров, и все, и он просто это растворяет. Ты реально, ну, ты, он уверен в том, что он здоров, этот человек. И потом, через некоторое время, выясняется, что анализы тому человека на самом деле поменялись, вот, и нужно записываться на повторное вот, ну что, перепутались там анализы, и что нужно записываться на повторное, и он проходит, и уже этот человек здоров. Это реально так. Таких очень много ситуаций. Или я помню еще с детства, я, ну где-то, ну короче, неважно, я помню смотрел какую-то документалку, вот как раз-таки что-то по работе мозга, и там с раковыми, борьба с раком, вот. И мальчик один, он очень любил играть в Пэкмана, я вот до сих пор помню эту историю. Наверное, это был первый момент, когда я вот задумался о вот этой работе мозга еще еще в детстве реально. Он очень любил играть в Пэкмана. У него была там какая-то опухоль, по-моему, в мозгу вроде бы, если я не ошибаюсь, и он представлял, он начал представлять, что этот Пэкман типа ест, ну как бы вот эти его там раковые клетки. И, и все. И как бы вот, да, произошло вот так. Он излечился, он стал совершенно здоров. Я думаю, это тоже историю можно спокойно найти в интернете. Вот. Так, такое есть. Это, это, это есть. То есть, это все здесь. Мозг вырабатывает у тебя какие-то гормоны, да, какие-то там, э, ты можешь же управлять там, например, своим настроением, да, а, ты вот можешь погрустить, да, уйти в какую-то мысль грустную, а можешь также там вспомнить или просто взять и э, там чему-то порадоваться. Вот это как раз-таки, вот, вот эта психосоматика, это как раз-таки про управление вот всем, всем своим вот этим заводом, да, вот этим заводом нейронов и фишка в том, что ты реально можешь этим управлять. И здесь не надо верить в это, потому что это факт. Это реальный факт. Мозг может все что угодно. Ты можешь быть стеснительным, ты можешь взять, переключиться и, и, и, стать, и стать, блин, более уверенным, говорить вообще все, что угодно, просто начихать. Ты можешь стать наглым, очень наглым вообще, который просто может всех разнести. Ты можешь стать злым. Это видно, я думаю, да, как тоже меняются эмоции, вот. А, я научился этим управлять. Это очень крутая штука. Она помогает реально везде. Особенно там в работе, в личной жизни мне это помогло. То есть э, я к чему веду, что мозг, твой мозг, это реально процессор. Это по сути, ну по факту компьютер, которым ты, э, ты как бы, это как бы и компьютер, и, и э, это такой автономный компьютер. То есть ты реально автономный компьютер, который может, можешь делать с собой практически все. Ну вот реально все. Ну, понятно, кроме каких-то физических там штук, что ты выдумаешь себе, что ты сейчас полетишь, если вот так руками помашешь. Конечно, нет, ну ты же умный, но а, ну, это просто невозможно, если что, физически, да, так. А, но ты можешь управлять, во-первых, своим настроением, своими качествами, все, что, все, что зависит от мозга, а, ты можешь управлять от мозга зависит, все вообще твои мысли, весь твой характер. Все твое здоровье, все вообще, все твое тело, вся твоя лень, там еще что-то, вредные привычки, это все здесь. Ты просто берешь и переключаешь. Но это надо, это, это, это надо, ну, прям потренировать, прям это надо прочувствовать, это надо не тренировать, потому что это вот так тренируется. Вот. Просто, ты это должен просто осознать. Если ты это осознал, то ты можешь вот это делать. Вот так. Вот, наверное, вот такой видос будет про психосоматику. Я понял это так. Я этим пользуюсь, я очень долгое время от этого страдал, я очень много себя накручивал, у меня реально все начинало болеть, я очень много болел всякой разной фигнёй. И потом, как-то в один момент, я помню, мне было так плохо, я там, голова раскалывалась, и что еще было? Да, я чуть ли там в сознании не падал. Ну, вот не знаю, вот настолько я себя накрутил, что я, что я там э, чем-то болен. Вот. Ну, и мы люди, я уверен, что мы все так, так, так или иначе какой-то подобной штукой страдаем, мы там себя накручиваем. А, и я помню, позвонил врачу э, своему, да, и она говорит такая, вот это было как раз-таки подтверждение, то, что ой, комар, Uh, я позвонил врачу, и она говорит, чувак, ну, типа, Жень, у тебя все хорошо, у тебя все хорошо со здоровьем, у тебя, uh, как это, вот здесь все, ты себя просто накрутил, вот. Я сначала, конечно, подумал, что, может быть, я псих нахрен, но потом я понял, что нет, и я просто, вот она это сказала, я такой, типа, и все прошло. Я просто реально понял, что это так. И вот когда это все прошло, я такой, ого, что творит мозг. И вот с этого момента я ну как тренировался вот эту штуку оседлать. И сейчас я пришел к тому, что я ее оседлал. И это не так сложно. Вообще не так сложно. Это вот, вот так. Вот еще раз скажу. И это очень нужно. И оно, короче, очень помогает в жизни. Я очень, я очень вам советую такой штукой э, пользоваться. Это очень круто. Вот. Ты можешь реально быть каким ты захочешь. Вообще. Вот твой внутренний голос, да, э, зацеплю эту небольшую темку. Твой внутренний голос которая тебе говорит, это по факту идеальный ты, это твое видение идеального тебя. Вот ты такой там, знаешь, типа ленивый такой, ты видишь у тебя в квартире там полный бардак, понимаешь, ты же внутренний голос, допустим, тебе говорит, чувак, убери квартиру, то есть идеальный ты, говорит тебе, ну по-хорошему надо как бы это сделать. Но ты такой как бы уже не идеальный ты, такой еще недоработанный, да ладно, типа, да фиг с ним, я, конечно, об этом думаю, но вот, это как бы не совсем идеальный ты. Короче, пока у тебя есть внутренний голос, который тебе э, противо... противовес дает, да, который тебе говорит обратное относительно того, что ты хочешь, ты еще, значит, не пришел к идеальному себе, вот короче давай подытожим наверное вроде про психосоматику все рассказал все что, что знаю как, как, я, как я рассуждаю я очень надеюсь что а, вам это поможет вот потому что штука классная я прям очень советую ей пользоваться вообще конфетка а, реально респект вот и по поводу внутреннего голоса, наверное, я бы, может быть, даже еще один видос записал отдельно. Потому что тоже такая тема хорошая. Это уже будет про идеального себя. То есть, как прийти к идеальному, стать идеальным собой. Вот. Короче, чё? Ну, вот так. все, все, Пам-парам-пам-пам. Вы -пам. бедный тверк. Молодцы, М -м -м. круто, что смотрите такие видосы, а, надеюсь, я был полезен, вот. я хочу быть вам полезным, мне это очень нужно, потому что в первую очередь я... мне, мне нравится делиться, я не буду никого обманывать, я это делаю, в первую очередь, э -э только это правильно поймите, я потом, наверное, про это тоже отдельный видос запи запишу, в первую очередь, каждый человек все делает для себя, потому что, в первую очередь, мы осознаем себя, свои мысли и тому подобное. Если кто-то кому-то помогает, да, вот я там записываю какой-то материал, да, полезный, я это в первую очередь делаю для себя, а, потому что я получаю, ну, это реально правда, я просто получаю удовольствие от э, того, что я вот делюсь там с вами, да, э, и... Вам это там помогает, допустим. Вы пишете что-то в комментариях, типа, блин, чувак, классно. Вот, все, это мой наркотик. Вот как-то так это работает. То есть вы такие, блин, ты-то -ты мне помог. Я чувствую, что э, я оказываю какое-то э, положительное влияние. То есть мне люди там благодарны, что-то хорошее пишут в комментах. Вот, как-то так это работает. Э, вот. Так что я вас обнимаю. Я надеюсь, что что-то полезное я вам сказал. Все, давайте. Чмоки в Поке, там, как эти все тупые блогеры говорят, короче. В общем, в общем, пока. Давайте. Все. Счастливо. до Покедо. Покедово.